я хочу сказать, значит, по Питеру здесь у нас идет информация. Вот. Вот, кто ну, кто видел на то, что идут эти колонны какие-то в Москву войск, вот, у нас, в общем-то, в Питере ситуация наподобие, потому что э, люди готовятся для того, чтобы закрыть Москву. Э, Питер и Москву. Вот. Значит, у нас даже сейчас э, в вот в СМИ появились э, посты, где будут вот, уже установлены передвижные посты э, значит, в, вооруженных сил, Росгвардии и полиции. Вот. вот эти посты будут не только на въезде в город, вот, ну, как обычно, где-то пост ГАИ, где-нибудь, вот, будут установлены вот эти посты на перекрестках улиц в городе, в самом. Вот, поэтому они действительно готовятся. Вот ходят слухи, как как фрут очевидцы, то что будут у нас в Питере тоже наверняка именно вводить вот эти все вот электронные пропуска. Вот ходят слухи упорные. Будет не будет, не знаю. Вот, но но как бы люди готовятся. Вот, ну не очень все просто. Вот, значит область и город Питер. Пошел рост зараженных, пошел рост э, смертей. Вот. Ну, я, вот я как говорил, что действительно после Москвы вот мы отстаем где-то ну, дней на 10, 12, 14 вот, э, по вот этому заболеванию. Вот. И пошел рост. Как врут очевидцы в Нахимовском училище. Порядка где-то 47 курсантов мальчишек заразились в Москве, значит, когда они, они ездили туда на подготовку к параду. Вот, уже, уже вот эту заразу они привезли в, в Питер. Ну, ну, так как парад уже вроде как отменили, вроде бы вот. И вроде даже как начальник вот это училища тоже уже подхватил этот вирус. Вот э, в есть информация э, то что на севере значит э, разворачивают госпиталь на 9000 э, человек под мурманском вот этот э, именно полевой госпиталь военный, вот но там там снег и все вот я не знаю ну, нет ну в принципе Любой военный госпиталь, он должен быть рассчитан на работу там и летом, и зимой, естественно. Вот у нас же, если будет война, у нас же уж не будет. Вот мы, вот мы воюем только летом. Вот. Поэтому здесь как бы, вот я думаю, вот. Но 9 тысяч мест сейчас готовят под Мурманском. Вот Дальше, значит, есть информация из социальных сетей, что в Северном флоте вот эта корона уже бушует также есть информация, что в значит Московский полк там именно Кремлевский тоже уже там гуляет корона вот насколько это так или не так вот но я не думаю, что вот, вот эта да. липа какая-то Поэтому, ну вот, вот уже, потому что нам же рассказывают, вот менты, вот они же не заражаются, вот, вот армия, просто нет информации никакой. Информацию открывают, а тем более по армии. Тем более по армии. Поэтому вот сегодня даже вышли э, оппозиционеры на Красную площадь с плакатом. Нахуй нам ваша регистрация Типа нахуй нам ваша регистрация Хороший вот это... плакат Вот именно, именно. О, так все плакаты. плакаты должны выглядеть В путинской да, да, да. России плакатом человек, наверное, 10 Вышло на Красную площадь Просто вот напротив Мавзолея чуть ли не встали Там же Мавзолей-то они закрыли, значит, какой-то палаткой Вот Вышли и где-то, наверное, только минут через 5-6 Началось движение ментов Раньше они выскакивали как бы вот через минуту, и где-то вот в течение 15 минут вот, вот, их, их только начали винтить. Так они созванивались, они сейчас не знают, <свист> что делать, понимаешь? Ну, дело, да, да, да. Но дело в том, что получается, то что все менты, они же как бы именно уж находятся ведь на постах, на всяких разных, вот, разбросаны и... <свист> Я так понимаю, что в Кремле ну, даже, даже не готовы они к этим действиям. Видимо, есть какая-то у них дежурная группа, вот. но уже, видимо, не жирно у них все.